Дорогие друзья, здравствуйте! Я хочу поблагодарить компанию WebCom за прекрасный курс Digital маркетинга На протяжении всего курса мы обучались новым знаниям, систематизировали старые знания. Хотелось бы отдельно выделить те курсы по SMM, контексту, медийному продвижению и анализу и эффективности в диджитале. Уважаемая компания WebCom! Поздравляю вас с наступающим 2020 годом. Желаю вам успеха, процветания и развития ваших курсов. Спасибо.